Здравствуйте! Сегодня пришло время замачивать черенки. В дальнейшем их проращивать на окоренение. Что для этого необходимо? Вот достаем с места хранения, где они хранились. У меня эти чижки хранились в погребе. Делаем надрез здесь небольшой. Вот видим зеленые. Вот если такого цвета достаточно где-то сутки. Больше не надо замачивать. Вот такой цвет. Если бледный, то больше и здесь у меня тоже парафин заделан поэтому и здесь тоже я делаю надрез маленький надрез делаю тоже вот видим зелененький, нормально тут зеленый и тут чтобы не путаться я всегда верхний час делаю на искусство а нижний ровно и так проделываем все черенки еще забыл сказать тут сразу вот узел не режем потом после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 И еще раз здесь перемешаем. Все. Если у кого черенки не были обработаны железным купорством 5% осенью, то сюда можно добавить марганцовки немножко, чтобы было чуть-чуть розовый цвет. Но так как я осень обрабатывал 5% железным купорством, какие темные они черенки. Накладываем воду для вымочки. Вода обыкновенная, это родниковая вода. Все.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 Еще один черенок также сам подготовлю сюда. Так же сам обрезаю на 10-12 мм вот сюда. Ослепляю почку эту. Вот ослепил ее. Делаю бороздавание. В двух-трех местах достаточно делать. Все сделали бороздование. Корневином опудриваем. Вот так вот опудрю и ставлю сюда. Все поставил. И теперь это все закрываем салофаном. Герметичную не, не надо закрывать, чтобы кислород здесь находился, потому что без кислорода...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 Самый лучший узел развития для корней это где полная диафрагма. Диафрагма полная происходит там где усик у нас. Вот здесь усик был, вот здесь полная диафрагма. И я отступаю где-то два, около 2 мм и делаю подрезку здесь. Все, вот так вот подрезали. Выглядит срез как зелененький. Теперь наношу бороздование. То, так же самое как и аналогично к предыдущему тоже в двух-трех местах все нанес образование не забуду подписать его опудриваем его также сама корневину. вот опутал корневину и погружаю в вермикулит в вермикулит здесь у меня слой около 5 сантиметров сделаю углубление такое небольшое и помешаю так все вот так заглубился прижимаю его аккуратно все в таком положении он будет здесь